Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в августовском совещании работников образования. Учащаяся IT-лицея КФУ завоевала золото математическая олимпиада в Китае. КФУ участвует в конкурсе по созданию уникального в России Центра геномных исследований для медицины. 19 августа в Апасовском муниципальном районе состоялся августовский педсовет, участие в котором принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Более подробно смотрите далее. 19 августа ректор Казанского Федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в августовском совещании работников образования Апастовского муниципального района. Перед началом совещания участники продемонстрировали возможности района, подготовки мастеров по рабочим специальностям. Наиболее значимыми для территории являются все направления, связанные с сельским хозяйством. При этом апастовцы представили на международном чемпионате WorldSkills сразу двух участников. Важным для Апастова остается вопрос подготовки образовательной инфраструктуры, проведения ремонтных работ в школах, впрочем, не сда они ими строится качественное образование. Значимым является профессиональная подготовка учителей. Помимо регламентного повышения квалификации, учителя района имеет возможность получать поддержку от Казанского федерального университета. В частности, для учителей иностранных языков организованы специализированные курсы. В связи с фундаментальной значимостью роли высококвалифицированного педагога в обеспечении успешности нового поколения. Учащихся Казанский федеральный университет сегодня определил подготовку учителей и его научное осмысление в качестве одного из приоритетных стратегических направлений своей деятельности. Университет реализует новую модель подготовки педагогических кадров, которая за последние годы получила широкое признание и известность как в Российской Федерации, так и далеко за его пределами. В основе модели лежат высочайший уровень предметной подготовки педагогов. Если вы помните, когда только ЕГЭ ввели, к большому сожалению, это даже многие учителя наши не могли ответить на те вопросы, которые ставят задачи единого государственного экзамена. И тогда мы задались вопросом, а почему так происходит? А по одной простой причине, во-первых, психологическая подготовка желала лучшего. Конечно же, нужно было корни поменять методическое оснащение и широкий, дать широкий кругозор будущим учителям который позволяет им чувствовать себя уверенно вот, в ситуациях неопределенности, которые доминируют в современном, насыщенном, должен сказать, цифровом образовательном пространстве. В подтверждении своих слов и в качестве методической поддержки школам Апастовского района были переданы материалы, подготовленные Институтом международных отношений КФУ в области истории и общества знания. В дополнение к этому районная библиотека получила книги, раскрывающие историю Татарстана. Завершая пленарную часть августовского совещания работников образования Апастовского муниципального района, ректор КФУ Ильшат Гафоров пожелал коллегам успехов, профессионального роста и удачи в новом учебном году. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет в составе консорциума российских научных центров и вузов принимает участие в конкурсе по созданию и развитию в Российской Федерации центров геномных исследований мирового уровня. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. КФУ участвует в конкурсе по созданию уникального в России центра геномных исследований для медицины. Заявка поддержана 20 бизнес-партнерами, среди которых ведущие биотехнологические компании России и эксперты в области биоинформатики. Конкурс проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Федеральной научно-технической программы развития геномных технологий на 2019-2027 годы и мероприятие по реализации национального проекта «Наука». Единственная заявка по созданию геномного центра для медицины. В консорциум входит ну, очень много разных университетов, организаций, индустриальных партнеров. Ведущим в консорциуме является Алмазовский центр в Санкт-Петербурге. Казанский федеральный университет стал единственным из участников, который сосредоточил свою программу создания и развития центра геномных исследований для медицины на генетических технологиях. Казанского университета есть свой уникальный набор компетенций вот например по созданию геннотерапевтических препаратов по разработке методов генетической диагностики сейчас мы запускаем масштабные проекты Казанский федеральный университет уже не первый год занимается исследованиями в области геномных исследований. Так на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ уже долгое время располагаются лаборатории, которые непосредственно связаны с геномными исследованиями. Одним из таких центров исследований является лаборатория КФУ Рикен. Буквально пару дней назад медицинский кластер Казанского федерального университета посетил директор инновационной программы превентивной медицинной диагностики Рикен Йошихида Хайшисаки. Напомним, что Казанский университет имеет совместную лабораторию трансляционной геномики КФУ Рикен, расположенную в Японии, в стенах Мирового научного центра Рикен. Японская сторона тоже имеет в свою очередь лабораторию КФУ Рикен на базе Казанского университета. Это так называемые зеркальные лаборатории. Институт физико-химических исследований или сокращенный Рикен – это крупный научно-исследовательский институт в Японии, мировой лидер в науке. Он является стратегическим партнером КФУ еще с 2008 года. Казанский федеральный университет и Рикен совместно готовят специалистов высшей квалификации в области физики. Действует комплекс совместных научно-исследовательских лабораторий КФУ Рикен в области химии, медицины и генной инженерии. Стоит отметить, что взрывной рост сотрудничества в науке произошел с момента появления медицинского направления в Казанском университете. Uh, the results of their activity. It is uh, really connected to the uh, uh, symptom of uh, uh, hospitalized people. Okay, to uh, develop the, for example, drugs uh, to prevent the sarcopenia. Uh, so this type of the. Uh, Задачей Центра геномных исследований для медицины в России должно стать создание комплексной системы, масштабах всей страны, для совместной реализации научных проектов и внедрения их результатов в практику здравоохранения. На базе центра планируется разработать линейку продуктов для диагностики и лечения заболеваний генетической природы. Целью консорциума является именно более глубокая интеграция. Да, каждый член консорциума имеет свои уникальные компетенции. Но в современной науке невозможно достичь результатов мирового уровня, если ты работаешь в одиночку. Всегда эффективно объединять ресурсы, объединять компетенции. В программе Центра геномных исследований заложены фундаментальные практические работы по шести наиболее актуальным направлениям современной медицины. Узанский университет участвует сразу проектами. Это проекты, связанные и с диагностикой различных заболеваний, онкологических заболеваний, орфанных заболеваний, и с разработкой новых методов лечения, терапии заболеваний с применением генных технологий. Это генная терапия, это редактирование геномов иммунных клеток, столовых клеток, для лечения онкологических заболеваний, иммунных заболеваний, заболеваний. Ожидается, что итоги конкурса на создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований, будут подведены в течение сентября. Диана Шилова, Универньюз. Сборная России, в составе которой выступала ученица IT-лицея Казанского федерального университета, победила на 18-й китайской женской математической олимпиаде. Подробнее смотрите далее. Учащийся эти лицея Казанского федерального университета Анна Седова одержала победу на 18-й Китайской женской математической олимпиаде. Китайская женская математическая олимпиада – соревнования для команд, представляющих различные провинции, специальные административные районы Китая. Она проводится с 2002 года. Изначально целью состязаний было пробудить интерес девушек к Олимпиаде по математике. Ведь по статистике они участвовали в подобных состязаниях гораздо реже юношей. Помимо школьницы из Китая, в соревновании традиционно участвуют сборные из России, Гонконга, Филиппин и Макао. Анна Сюдова, она из Бугульмы, она победитель китайских Олимпиады. Она учится уже 4 года в it -лицее. Учитель математики у нее Фадеев Алексей Валерьевич чем большой вклад он внес в ее подготовку, помимо нее самой. И тренер, тренер который с ней занимался, это Русаков Алексей, вот тренер, который за пределами лица тоже ее готовил. Соревнования проходили с 10 по 15 августа в китайском городе Ухань. За два тура школьницы решили 8 задач уровня Международной математической олимпиады. Валерия Муратова, Универньюз. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!